Для того, чтобы представить размер молекулы, сравним размеры трех объектов – земной шар, дискета и молекула. Размер земного шара определяется его диаметром. Размер дискеты совпадает с длиной его стороны. Среднюю величину между наименьшим и наибольшим расстоянием от краев примем за размер молекулы. Диаметр Земли во столько раз больше размера дискеты, во сколько раз размер дискеты больше размера молекулы? Чтобы представить величину массы молекулы, сравним массы молекулы, мотоцикла и земли. Обозначим массу земли прописной буквой М. Массу мотоцикла обозначим строчной буквой М. Массу молекулы обозначим строчной буквой М0. Масса земли во столько раз больше массы мотоцикла во сколько раз масса мотоцикла больше массы молекулы.